Высокочастотный, низкочастотный не означает хороший и плохой, позитивный или негативный. Это другая мера измерения. Поэтому, говоря о том, что все светлые человечки, так скажем, высокочастотные, мы э, попадаем в некую когнитивную ловушку. И они действительно могут быть высокочастотными, но это никак не делает их добрыми. Человек, допустим, гениальный, он всегда будет работать на более высоких частотах. Его мозг будет работать на более высоких частотах. Но этот гениальный человек может быть абсолютным злодеем. И это не сделает его низкочастотным. То же самое, вы поедете в какую-нибудь деревню, найдете какую-нибудь бабушку, которая живет в... с семьей алкоголиков, там все грязно, ужасно развалено, но она, ну, она кормит там, не знаю, всех окрестных собак, гусей и кошек, голубей и всего прочего, и она очень добрая, помогающая, отдающая вообще все. Но она может быть очень низкочастотной. Вопрос высокочастотности и низкочастотности не в доброте и зле. Как-то нужно... Выходите из этой ловушки, потому что это приводит к тому, что э, начинающие эзотерики, маги, практики боятся низких частот, а без низких частот мы никуда не уедем далеко, потому что мы живем в физическом мире, и маг должен работать по всему спектру, наше тело состоит из низких частот, как мы бы ни старались, мы не можем сделать наше тело абсолютно высокочастотным, по одной простой причине, если наше тело будет вибрировать на высоких частотах, то оно естественным образом взорвется Поэтому понятно, что ну, мы, мы, наше тело и не сможет существовать физически, чтобы существовала материя, она должна вибрировать на более низких частотах. Любая материя, это вибрация просто зависит от частотности, соответственно, все, что у нас мы можем потрогать, все, что имеет физическую форму, это низкие частоты, они неплохие. Если мы говорим о реализации в социуме, реализации в финансовом, в материальном, социальном плане, мы тоже должны работать с низкими частотами, это нормально, это не делает нас плохими, опять же. Когда мы начинаем обучаться, изучать, обучаться в университете, изучать магию, проводить определенные магические операции, мы переходим в работу с высокими частотами. То есть это тот спектр, в котором мы должны работать, от низких до высоких частот. Мы, да, я согласна с тем, что планета сменила некую частотность, она стала выше, но это не означает, что мы все автоматом должны начать вибрировать на мега-высокой частоте. Мы должны уметь работать со всем спектром.